Родила тебе весь И благослови Бог. Ну? Великие Славям, не символ, не видим, не на учиться, не надо, не в а в стои, а в И а в стои, а в стои, а в стои, а в стои, а в стои, а в а Oh В пленедниях и горьких работах, невинно обученных и убиенных, И по Господи в Одессе, невинно убиенных православных христиан, И все победы ради подрубившихся, вы же простите им, Слабому вакаму Молодному уже и молодственному, молодственному, молодственному, молодственному, молодственному, молодственному, молодственному, молодственному, молодственному, молодственному, молодственному, молодственному, молодственному, Бесного я сторони их, У Христа бессмертного царя и Бога нашего Души усопших работ раб трат, твоих, презнопамятных вождей, воинов за веру и отечество на поле брани жизнь своих положивших, от раны, благо скончавшиеся, в пленении, в горьких работах, невинно умученных и убиенных, и поми Господи, в Одессе невинно убиенных и всех православных христиан, и всех победы ради и вместе сверху, вместе славнее, вместе покой, не отнюдь тоже тоже болезнь, печали и воздыхание. Всякое согрешение садило мое ни словом, ни делом, ни помышлением, я бы человека человек, и бог простил, я бы человек человек будет и не ты ибо ни и ни грехам, Правда Твоя, правда вовеки, и Слово Твоя истина. Я в облизи воскресенье, живу Твоей усопших, раз Твоих, приз напоминаемых вождей война, за веру и воинов, за веры и на поле брани жизнь свою положивших, от раны в премьернии горких работ невинно улучшенных и убиенных, и всех по потрудившихся. И по Господи в Одессе невинно убиенных. Треться, Божий наш, и Тебе славу посылаем с безначалным Твоим отцем, с кресть святым и блудеем, и Твоим духом, мы не играли с Упокой, Господи, Господь не Победы ради потрудившихся, и помини, Господи, в Одессе невинно убиенных, и же простите им всякому пререшения. Милость Божья, Царство Небесного, истоны грехов их. У Христа безсмертного Царя и Бога нам же в и вовких работах невинно умученных и убьенных, и всех по потрудившихся. И помини Господи в Одессе невинно убьенных, вместе светлыми, вместе злачными, вместе покойные, под ним уже бежит болезнь, печаль, вздыхание, всякое согрешение, солила ими словом, или делом, или помышлением». Я по благи человек любит бог дости, я бы неч человек жив и не согрешит, ты бы не кровь греха, правда твоя правда во веки, и злоба твоя истина. Я бы ты из его воскресенье живот и покой, Усонших трав твоих, Всех не напоминаемых. Мы и моим и живо не Уважай. Иди, нами возжени И помяни, Господи, в Одессе невинно убиенных, вместе светлее, вместе слачнее, вместе покойнее, от них уже бежит болезнь, печаль вздыхание, всякое согрешение, все со дело моими словами или делами, и помышлением. Я побори человека, любит Бог, прости, я понес, человек жив будет и не согрешит, ты в один кровь и греха. Правда Твоя, правда вовеки, и Слово твое, истина, я уберись его в и живот и покой усопших и раб Твоих, всех сделанных и навекоминаемых, вселенных неправедных и нет. Христе Божий наш, и небеславу Господа, и высокизначальным Твоим отцем, со святым и благим и животворящим Твоим Духом, не пристрою тебе Бога, слава тебе, Христе, Божии, уполони наше, слава тебе слава. Матери, Святый Славный, Всех святы, Волих Апостолов, Преколомных и Богоносных Отец Наших и Всех Северных, И души от нас, представшиеся рабов своих, Всех с деменами пламенаевых, вселенеправедных ученик, Недрохобралом Тобое, с праведными сопричлет, И нас с вами будет, яко благо и человека людей. Yeah. Oh. И сотворил Депутата парламента, который сегодня находится здесь и разделяет с нами торжество победы. Она пришла сегодня не для голосов. Она пришла сегодня возложить с вами вместе венки у памятника, где традиционно возлагаемые цветы по этому случаю. Сегодня с нами... Марию Базиду, которая является нашей соотече соотечественницей, у которой деды были также на войне и также трудились, насколько возможно было для того, чтобы приблизить эту победу. И те, которые приближали эту победу, за ценой не стояли, а цена этой победы – жизнь. Хотел бы также поблагодарить присутствующих здесь представителей и председателя Координационного Совета Российских Соотечественников Греции Крещевскую Евгению. Свердмираги Наталью, Анаюк Сандопулса, и Идакову. Если у вас есть сказать два слова по случаю сегодняшней торжества, по случаю победы, прошу подойти сюда и выразить вашу мысль. победу, но мы решили и молитвен провести по диссертам погибших 2 мая совместно с павшими на полях войны нашими героями. Мы послали по поводу 2 мая в Объединенные Нации письмо, которое мы как ассоциация дипломанных вузов послали бы вам. И сейчас вам буквально два слова скажет редактор этого письма частный секретарь, э, специальный секретарь нашей организации, который составил это, этот текст на греческом языке. Э, моя крестная дочь Василики Анастасию. Христос Жаннасти. Μετά τα γεγονότα στις 2 Μαΐου του 2014, που διαμιστώθηκε ότι οι φασίστες, οι ακόλουθοι του παντέρα, ήρθαν και προκάλεσαν την ενότητα των Ρωσόφωνα, που έφτυσαν έναν τικάτω μπροστά στο συνδικάτω κατά του φασισμού, ήταν προβοκατόρια του και σε και ξέρω και τα ονόματα που έκαναν αυτές τις ενέργειες. Δεν πήραν οι Ρωσόφιοι. Ήταν προβοκατόρια Εγκλώβησαν και έκαψαν ζωντανά 47 άτομα. Κι άλλοι 300, μετά πέθαναν από τραύματα. Αυτά τα έχουμε μελετήσει με τον ονόμο, με τον πρόεδρο και κάναμε υπόμνημα στα Ηνωμένα Έθνη να καθιερωθεί μέρα μήμης των θυμάτων από τους νεοναζί. Και στείλανε το υπόμνημα στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν μας απάντησαν. Ήταν το δίκαιο έτοιμά που δεν απαντήθηκε. Αυτή είναι συμπεριφορά τους. Εμείς όμως θα τιμάμε τους πεσόδες στις 2 Μαΐου στην Οδυσσό και όλους τους πεσόδες στο 2ο Παντοσμιοπόλεμο. Χριστός ανέστηκε πάλι. Δηλαδή, πρέπει να πω, οι άνθρωποι που υπήρχουν, υπήρχουν για τον ρούσκη για Новая фашистская власть, сжигая на своем пути человеколюбие, православие, и поэтому люди восстали в Одессе, в Одессе, в русском городе героев. В этот город, основанный давным-давно греками в, древние, в древности, э, не мог не противостоять. И люди вышли, вышли и погибли. Но.. Не могли они смириться с материнским режимом, не могли они смириться с теми принципами, которые навязывала новая фашистская власть. И они за нее погибли. В том числе и последние мальчики, в том числе и беременная женщина. Мы их будем помнить. Мы с 2014 -го года проводим вот эти вот э, литургию памяти по погибших. И Патер Григорий в этой церкви несколько раз уже проводил это. Царство Небесное, Вечный, покой и Вечная память. А сейчас слово предоставляется председателю Конфедерационного Совета по поводу жертв войны. Всем здоровья, братья и сестры, Христос Алистий. Христос Алистий. Я хочу сказать огромное спасибо отцу Григорию за эту литургию. Это первый раз мы проводим ее здесь, в этой замечательной церкви. И хотелось бы, чтобы, чтобы это стало традицией. Я хочу сказать, что отец тоже член Крадиционного Совета, замечательный член, очень активный. И по поводу сегодняшнего дня. Мы не называем цифры. Погибло 27 миллионов советских всех национальностей. И, наверное, это тоже надо все время вспоминать. К сожалению, их невозможно назвать поимета, но даже если мы маленькую толику будем называть, называть церквях, называть наших, на наших празднествах у памятника, то это уже будет наш вклад. Потому что люди живы, пока мы их помним. А если мы их помним по именам, они будут жить еще очень, очень долго. И наше дело передать эту эстафету нашим детям. Вот это, наверное, наша главная задача. А, потому что история переписывается, история очень как мы знаем. И наша задача все-таки держать руку на пульсе и говорить право. Чего, в общем, нам это не стоило, как и нашим детам. Христос воскресе еще раз. Спасибо большое и прошу вашего внимания, сейчас будете ко мне подходить, как это делается после панихиды, Я буду здесь на ступеньках стоять, буду держать перес. Хотите? Приложитесь, поцелуйтесь и, как говорится, выходите. Мы в вам предоставим угощение по службе сегодняшнего проявления. say she gives <laughs> the house